Всем привет, друзья! И в этом ролике я расскажу, как конкретно вязать оттяжку для тента. Шо? Опять? Вот у меня тент, вот у меня оттяжка. Сейчас мы ее идем вязать. У меня просто крик души. Вот вроде бы было два ролика, крузлый, а все равно не понимаем, как вязать оттяжку от палатки почему-то. И чтобы оттянуть ее максимально сильно, чтобы тент у нас расправился, растянулся, так сказать, да? Вот, поехали! Все, меня видно, да? Не знаю, кустов лучше, чтобы, блин, показать. Макс, конечно же, не нашел нифига. Ну, ладно. Смотрите, вот у нас имеется опора. Мы вокруг этой опоры обводим веревку, натягиваем. Вот у нас затяжечка. Натягиваем, натягиваем, натягиваем. Вот, все, как струна уже получилась. Слышно, да? Дзынь, дзынь. Натянули. Теперь делаем нахлыст. Вот. Здесь дальше можно вязать узел штык, который я показывал в этом ролике. Но узел штык потом очень долго развязывать. Так что давайте я покажу, что вяжу я здесь. Делаем второй оборот. Протаскиваем нашу веревку. Теперь держимся за вот этот двойной оборот. Два оборота. Держим. Делаем петельку оставляем ее вот посередине вот сюда и ушка. вот так раз и в сюда вытаскиваем все узел завязан не знаю как он называется честно но очень практичный прочный и легко развязывается конечно страховаться я на нем бы не стал до да, чтобы там где идет вопрос там о личной безопасности но для тяжки для тента вот Супер -узел. Чтобы нам свернуть веревочку правильно, грамотно, качественно, чтобы у нас она впоследствии потом не путалась ее долго, не распутывать, не развязывать, мы угол тента кладем на нашу ладошку и начинаем наматывать нашу оттяжку веревки. Ну, достаточно быстро и хаотично, просто на ладошку мотаем. Вот, до того, пока у нас не останется вот такой вот небольшой хвостик. да. Все, вытаскиваем нашу ладошку, вот такая у нас бухточка получилась, мы ее плотно вот так сминаем, вот таким вот образом. Теперь берем наш хвостик и начинаем обматывать вокруг нашей бухточки. Вот так, буквально 3-4 оборота, там больше не надо. Вот. Последний оборот на палец, потом палец вытаскиваем и пропихиваем туда либо петелечку, либо хвостик. В моем случае я пропихну петелечку. Мне нравится так. Быстрее э, развязывается, да? Вот. И затягиваем плотно. И теперь, чтобы нам вот это развязать, все, потом вот это все плотно держится хорошо, чтобы нам это развязать, нам нужно подтянуть за угол тента взяться, уголочек, и за хвостик. И просто мы делаем вот так. Раз. Все, наша веревка развязалась. Замечательно. Поразительно. Гениально. Ничего у нас нигде не запуталось. Все отлично. Друзья, не забывайте подписаться на мой канал и поставить лайк под этим видео. Вам не сложно, мне приятно. Сейчас, это пишу. Не видно, Я, я не знаю, как показывать. Как я как показывать, Запутался в этих проводах, в этих веревках. Раз, натянули, да? Опа! Узел штык, завязали. Ничего у нас здесь не путается. Вот, путается. Всем привет! Всем привет, народ! Как оттянуть? Вроде бы были узлы. Вот вроде бы... Как вязать, блин? Сейчас я... этим видео и под... ребят друзья не подпи... друзья не забывайте подписаться на мой канал и поставить лайк под этим видео вам не сложно мне приятно и помните что походы это просто с вами был максим до новых встреч